Докажем, что снаряды вылетающие из орудия с начальной скоростью v нулевое на одной и той же высоте имеют одинаковую скорость V. Снаряд вылетает из ствола орудия, направленного под углом альфа к горизонту. Под действием силы тяжести снаряд двигается по параболе. Из закона сохранения механической энергии следует, что механическая энергия в точке 0 равна механической энергии в точке 1. При этом мы учитываем, что так как за ноль отсчета потенциальной энергии принята точка вылета снаряда из орудия, то в точке 0 снаряд обладает только кинетической энергией, а в точке 1 механическая энергия снаряда равна сумме кинетической и потенциальной энергии. В результате несложных математических преобразований получаем выражение для скорости тела в точке 1. Аналогично, механическая энергия в точке 0 равна механической энергии в точке 2. Повторив те же математические преобразования, убеждаемся в том, что скорость тела в точке 1 и 2 по модулю равны друг другу.